Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Go Play Games. С вами я, София. Мы продолжаем, uh, как будто там Among the sleep, кажется. Uh, в общем, все пойдет уже уже бежим я такая молодая, забыл? Рензи. Ура! Мы вернулись. Так, ну, пошли, да, вот мы вернулись к домику. Да, а я же вроде это самое. Нам надо найти безопасное место. Так, подожди, подожди. Чувствительность. Успокойся. Чувствительность опять Бежал. Вперед! Вперед, меня. Так, ну погнали. Сейчас, пока он там будет что-то трендеть. Наверняка она очень волнуется. Так, сейчас. О. Ну, не бойся! Мы совсем справимся. Так, ну... Мы кулончик опустили. Так, да, мы совсем скоро. Мы даже по мы по положить штучку. Или как это делается? Э -пэ -пэ. А, во, во. Все, все вспомнилось. Все работает. Закрываем, закрываем крышу. Закройся эта крышечка. Так, э -пэ -пэ. крутим. Сейчас. <смех> да крутим, пожалуйста. Крути. Вот. Крутанули. Так, медведь уже готов нажимать кнопку. Я тоже. Я тоже. Давай. Давай, Михалыч. Yes, Отлично. <смех> давай. No Пойдем. To... Нельзя терять время. Да. Ну-ка, стой. иди сюда. На ручки давай. Я уже не помню. Там на F, по-моему, да? Он, он зажигается. Или как? Ты как зажигаешься? Умереть. Смотри, у меня пижамки медвежьи. Пупок себя букает. А, да, вот это мы можем. Так. Мы не пролезаем. Да, вот. Вот, полезли. Всё, опять десант. вперед! Да десант, говорю, вперед, господи. Полетели. И не боится же ведь мелкий летать-то. Так-то. Страшно. Что мы, я так понимаю, мы за маленькую... Подожди. А, вот, на я... Да, вот, он подсвечивать надо. Этому игре вообще. Ну, в каком-то... Так, мы в одной из... Ох ты, мы можем тут что-то открывать. Чё написано? А, сфир... Сфир... Чё? Короче, что то непонятное. А тут... Ничего себе! Мы даже можем взять бутылку какую-то. Бросить ее. Охренеть. А вазы? Да, мы можем всякое тут хватать, бросать, кидать. А свечку взять мы можем? Да, ага, свечку взять. Давай-давай, за, забер, заберу. Вот, вот, забрались. Да нахрен нам этот Михалыч, если мы можем взять свечку и ходить со... Ну, блин. Так, дверь приоткрыта. Михалыч, свети. Тэдибил. Наш Тэдибил. Это чё? Что это за место? Да, you думаю, you should... нам стоит вести себя потише. Ну, хорошо. Тише так, тише. Я сама, это какой-то коридор бесконечный. А стул мы, кстати, можем взять и куда-то подвигать. Я так понимаю, нам где-то... Сюда? Там что-то есть наверху, мне кажется. Но мы даже вот с этой штукой дотуда не дотянемся. А сюда? А туда тянемся. Ну-ка, погодь. Иди-ка сюда, штука. Давай, давай. Подожди, что, все Она не, не выдвигается дальше. Да, вообще никак. Ну ладно. Оставим ее пока тут. Подожди, это что, Серьезно? Нам, наверное, ее сюда надо прикатить. Чтобы эту дверь открыть. Ну-ка. Больше никаких дверей я не вижу. А, вон там еще вдали дверь. Но она тоже приоткрыта. Значит, этот пуфик нужен для этой двери. Давай попробуем. Давай просто попробуем из чисто из любопытства. Мне интересно, что там может быть. А он вот даже ковра никуда не это. А. И нахрена он тут, нахрена вы тут поставили пупик, с которым можем взаимодействовать, <свы> если он ни для чего не нужен. Ну идем. мы в каком-то лесу. воу-воу-воу, куда нас привела фантазия. Вообще красиво. Эти летающие штуки похожи на воспоминания. Может, следующее будет за этими корнями? Да-да. Смотрите, тут раз комната закрытая, два комната, Еще рисунок какой-то. Там какая-то фигурка, что ли, спрятана? Ну-ка, что это? Да. Типа собрать пазлы? Типа кто-то сломал пазл. Ч это? Нарисован. Что, машин в рамке? Какая-то злая картинка в рамке. Ну-ка, давай-ка заберемся сюда. Мишка. Опа! Забрались на стол. Проверяем. Да вроде ничего тут такого нету. Не вижу, что написано. По-моему, просто какие-то каракули. Ну ладно. Сползаем. Я застрял. О, нет. Нет, я застрял. Двигайся, стуль. Ой, меня куда-то выбросило. Эй! Так, так все, залезаем. Залезаем на стул. И пускай он летит туда, куда хочет. Я я А! Я, я вот. Пазлики. Мы какой-то нашли пазл. А, сейчас. Да. Так. Мы нашли какой-то сюда. Ага. Находим, короче, пазл. Нам открывается дорога. В этой в этой комнатке мы тоже должны найти пазл. Хорошо. Идея ясна. Как это все работает. Так, тут что-то у нас... Маман кидает в воду палки. Неплохо. Опа. Воспоминания. То есть, вот это тот самый мост. Мы должны взять палку и бросить в воду? Или она что-то там ловила? Что там было? Так, все. Где-то... Где-то здесь. Да? Нет. Ничего непонятно. Ну, очень интересно. Так. А мы можем забраться? Нет, нифига. Так. идем дальше. Ой, а? Промочил лапы. Г на грибочки засмотрелся и наступила. Куда-то не туда. Что-то что пошло не по плану явно. Теперь я мокрый. Да, да что ж, я никуда пролезть-то не могу. Так, мельведь. Что не так со мной? Я вроде не из тех, кто... А, наверное, присесть надо. А, я уже думал, все, черпнул немного воды и разбух. Нормально. Держимся. Вот тут еще какие-то грибочки. Поэтому в каком-то прямо лесу-лесу гуляем. Это, наверное, парк какой-то. А -а -а. Вот поэтому мы должны забраться, я так понимаю. Давай. Ну полезли, давай, давай, четко. Так, дальше. Тихо, тихо. Лез, лезь, лезь. лезь. Ты маленький, а? Вроде мелочь такая пузата, а все умеет, все может. Вот и в окна тебе залезет. Гением вырастет? Так, идем дальше. Тут что? Подозрительная какая-то пустота тут. Ладно, идем дальше. Так, Тедди, давай посвечивай мне дорогу. Там какие-то пузырьки, туда я не пойду. Я так подозреваю, что мы там утонем. Смотри, там еще там свечи, там это самое, подсвеченная дорога. А как туда попасть? А, вот, вот вот тут, наверное, забраться. Да, да, смотри, вот сейчас вот на этот стул сюда. Даже не стул, а какой-то. Пеностул. А! Сюда. И вот сюда. Все, забираемся. Так, Блин, опять присесть надо. Вот, все, тут свечи у нас пойдут. Значит, где-то уже вот эта вот херня, она близко. Разве это так работает? Кто потушил мне Огонь. Так, тут можно провалиться, я так понимаю. Сейчас, секундочку. Ой, хорошо. Так, идем, идем дальше. Не отвлекаемся. Давай сдвинем. А, это чтобы мы смогли пройти, не сильно не промочившись, окей. А, я застрял? Я, у... я это, я, я в дочечке застрял. Да твою же мать, да твою же мать, да что ж такое-то? Блин, игре сто пятьсот лет. Неужели никто не, не, не находил этот баг? Леу. Я должен как-то выбраться. Да твою же мать, серьезно, рили? Охуили. Я застрял. И как... И вот чуа, чуа. Можем потанцевать такой. Вот, смотрите. Лапки. Оп. оп, оп, оп, оп. Я застрял. Твою ж мать. Блин, работает. Реально, я нажимаю на все кнопки и ни в какую. Алис? свою же да давай последнюю контрольную точку ага о замечательно замечательно ладно все мы столкнулись так я застрял вот в вот в этом вот щели аккуратненько ее обходим тогда ну нафиг греха подальше это что что это Мне кажется, это как предупреждение. Так, проходим по камушкам. Так. Никаких отступов ни налево, ни направо нету. Просто идем вперед. Так, еще что-то двигаем? А, нет, забираем. Интересно. Это было просто как препятствие? Мы это не собираем? Попали точно в цель. О, еще и меткий. Это что? Боже мой, что это такое? Я бы так в такие игрушки играть все это сломленная психика ребенку вот прямо с самого детства так опять мы какую-то картинку нашли что-то что-то мне предлагаешь двигать зачем это двигать так все ну кладем приседаем ползем Ага, -а, осмотр... Блять, почему он не может брать свечки? А машинка сгорит, интересно. Ну, подпалим машину. Спалим к ебеням весь этот мир и дом и все это. Не горит ни хера. Ладно, может быть это бомба замедленного действия. Я пока успею сбежать. Ох! Или вот деревянный самолетик туда, под свечку. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Стой, стой, стой, стой, Сейчас мы вот тут этот дровишек накидаем тебе. Да, да, да, стой. Подожди. Вот так. О! Гори, гори, ясно, чтобы не погасла. Все, бежим отсюда. И как раз будем бежать ползком, ползком, потому что быстрее. Так, мы еще что-то нашли. А, это как раз тот самый мост, и там какая-то морда внизу. Да? Ну что это? В общем, это тоже какое-то воспоминание. У нас прошло сохранение, и слава богам. Че, а куда идти-то? В смысле, что, обратно? нас нашли эту штуку, мы должны отползти обратно? Ну, окей. Хорошо. Так она долго горит. Давай, давай быстрей. Тут моя бомба замедленного действия ни хрена не срабатывает. Так, ладно, встань. Встань. Бежим отсюда. Может быть, он промазан чем-то таким... Э, противогорящим. Никаким маслом, я не знаю. Мне что, реально обратно идти? Да я не верю. Должен же быть какой-то другой проход. Ну, правда. Не, ну серьезно. Да быть такого не может, что вот мы вот пришли сюда и теперь пиздавать обратно. Да нет. Во, во, во, во. Вот. Вот, правильно не верила. Правильно не верила. Вот. Все, все нашли сразу. Где? Где еще? Вот. Все, ползем дальше. Я, я даже не увидел в стволе вот эти вот штуки. Они такие неприметные, как вот, ну, вот будто так и должно быть. Че? все, идем? А, а, вот труба. Господи, она все сливается. Как ты не поймешь, так сразу не увидишь. Так, где я? Так, не сюда, да? Да, по. Да-да-да, мы тут были, это вот самое начало пути. Нам сюда, по идее. Так. Куда там? Сюда. Блин, наверное, надо ползки, ползком быстрее жить такие вот прям... летим Это что? Ебать! повешенные кубки Серьезно? Что это было сейчас? Кого-то сожрали? Слышь, ты чудовище! Ты где? Нет, никого не сожалею. О, оба два висят на месте. Нормально. Хорошо. Там кто-то. Ч такое? Что На кого-то выбросила? Что там было? Подожди, подожди, повтори, повтори еще раз. Повтори. Ну-ка, что там было? Так вот. Подожди, да, подожди. подожди, а если мы отойдем? Ч, что было-то? Она в воду что-то бросила? Или кто-то ушел там? Я не поняла. Ну, короче говоря, будем уже на видосе. Я так думаю, если что, отмотаем назад и все увидим. Потому что там произошло какое-то действие, я не поняла, откровенно говоря, что это было. Потому что картина была далеко, и я не успела. Это место давай не будем тут задерживать. Давай, давай, давай, давай, я тут коза. Так... Тут как раз вот девочка с маман сидят тут. А, -а, а, мне кажется, там змея запускали. Потому что, смотри, у девочки в руке что-то. Какая-то херня. А, или это книжка, или что это? А, может быть и, кни и книжка. Ну, вот логично, вот тут вот книжки лежат. Значит, у нее в руке тоже какая-то книжка, наверное, какая-то особенная книжка. Да? Ну, по логике, вещей да. Так, ну побежали дальше. Вот тут тоже что-то. Так, она пьет из колодца. Превратилась в дерево и куда-то пошла. Хера. То есть она попила из колодца, превратилась в суп... супнучок и пошла. Окей, ладно. Какое превращение. Превращение в Не знаю, как это правильно сказать. Ну, короче, вот. Ну, мне просто стучки-то, из башки торчали. И я -то, ну, прекратила, значит. Значит, так надо. Значит, так было задумано. Так, мне тут преградили путь, сказали, типа, ползи, нихер тут ходить. Ладно, ползти, так ползти. Полз. Сказали, ползти, значит, полз. Так. Что у нас тут? Ничего вот-вот-вот, ага, вот сюда. Так, открываем дверь. Друзья, а на что-нибудь есть? Да, вроде ничего нет. Ну ладно. Вот, а в обе стороны открываются двери, охренеть. Так, медведь. Освети мне путь. Так, нам туда по-любому. Тут потому что обрыв... Нам тут, нам сюда не, на, не нужно. Не нужно. Нажно, нужно, неважно. Капает. Так, нам опять нужно это под... Или не надо под... Мы тогда тянемся А, вон этот сучка ходит. Что, напухалась со своего колодца и пошла гулять? Сюда тут маленьких детей. Я надеюсь, мы выход... я не застряла? Нет, кролика. Вообще ничего такого не помню. Я очень давно в эту игру играла, и а вот эту вот я вообще не помню. Наверное, потому что я не особо слежу за сюжетом. Бывает такое, бывает. Так, ну ползли. Так, ну ч ⁇ к этой сучке пойдем? А подожди, а, во-первых, рисунок какой-то забираем. Во-вторых... Что, это обмен собачки на ребенка или что это? Какой-то мужик держит э, ребенка, я так понимаю. Э, Какая-то баба держит собачку. И они типа обменялись. Или что, или как это работает? Что происходит? Я не знаю, я просто говорю, то, что вижу, и как я это интерпретирую. Мой взгляд на жизнь. Он такой, да. Ребенка меняет на собачку. Так, блядь, мы сюда выползли. Вон она там ходит. Да? Она тут где-то шатает. Так, мне сюда, наверное. Так, мне нужно подкрутить. Ага, да-да-да, надо-надо-надо. Под, поднять себе. Да ладно, это вроде бы ушло. Давай, крути. Как это крутится да? Господи! Так. Вот. Давай, давай, давай, давай. Ублюдка просто. Ублюдку это крутится. Скажу я вам серьезно. Так, тихо, подожди. Ублюдку. Ну, пожалуйста идеи уже достаточно. Да. Тихо. Спокойно. Даже перекрутили чуть-чуть. Но я старался. Подожди, их там где? Нет, там что-то какая-то фигурка. Ключ какой-то. Да, вот она крышку держит. Какой-то ключ. Так, мы пошли искать. Если есть ключ, значит, есть и дверь. Логично. Даже не обязательно дверь, обязательно но обязательно замок. Все подходит. Так, погнали. прекрасно Не надо забирать. Все, отлично. Где мы забрали, теперь возвращаемся обратно. Вот котором А, нет, есть. Я уже подумал что ничего нет. Вот с этой стороны просто пустота. Ладно. Хоть неправильно будет. Так, ну пошли. Ползём дальше. Поганки какие-то, фу-фу-фу. Вот а это, кстати, нормальные грибочки. Их прям бы, собрать бы какой-нибудь купчик бы или картошечку с грибами прям. М -м -м, вкусняшка. Ну, нормально. Прям вот прям захотелось прям вкусненько, вкусненько прям. А, это просто бочка. А где я? А мы тут были, да? Ладно, внизу, кстати, рисунок есть? Да, да что ж такое? Опять застряла? Нет, пролезла. Кто-то прячется под столом, кто-то орёт. Окей. Не надо орать. Блять, опять я где-то застреваю, это все. Сюда нам? Я Лежит не отсюда или отсюда? Я уже слегка запуталась, заплутала. Твою ж мать! Я, по-моему, оттуда приползла, да? Ебанец. Ладно. Переползаем. Вот как раз... Нет. Да, нет. Блядь, где я? Рыжку, а, вот, мы мимо этого самого прошли. Вот тут вот мы были. Мимо этого бочонка. Так, я что-то это немножко запугала. Мне кажется, или я сделал... Тут еще один ключ надо найти идти еще один ключ нужен что, бочку на ребенка одевал ай-яй-яй привет а я, я не знала что мы можем вот так вот взять и сдохнуть. Чтобы продолжить вот, вот это сейчас было неожиданно меня поймали вот это вот сейчас Раз и все. Ладно. Так, начинаем мы отсюда, да? Так, мы ползком, по идее, передвигаемся и быстрее, и тише. Так, идем сюда. Ну, то есть это новая локация. Нужно следить за этой сучкой. Так, Вон там вот нужен ключ Пока переползаем То есть а, Нам рисунки сказали, что самый Блядь, еле пролезла Самый лучший вариант прятаться Это Под столами Где-нибудь в укрытие По типу таких, да? А где еще один ключ-то? Так, забираемся, отслеживаем Никого нет, ползем дальше Да, в запутывается Что это такое, ты не выживешь долго Такими, Таким макаром в травеньке запутался Так, а тут есть, Канюнчик? Фотографии, то картинки Блядь, да что такое Во что-нибудь тут кается, и все, не сдвинешь Так Тихо я что то услышала. Это тут шатается, тварь. Следить за мной. Так, мне туда, да? Но мы ползком. Ползком и тише, и безопаснее. Типа, дощечки отсюда убрать. Но это громко. Типа, привлечь ее внимание сюда. Сейчас мы тут будем прятаться, я так понимаю. Тихо, спокойно. Кого-то пинали? Просто две ноги и ребенок. Кого-то пнули. Так, ну вроде нормально тут все пока. Да? Лезем по? -моему. Куда дальше? Так, ну я вот по пам, -пам, пам. Ой, я вот а, -а, -а! Ящик сюда подвину. Вот. Я просто не поняла, что он. Ой, ёб твою мать, это его тень, Охуеть! Ой, блядь, я еще спуталась, что у него там сзади? Это не у него там, блядь! Что же вы так пугаете-то? Тихо, спокойно, заползаем сюда! Падаем! Уходи, мразь сучковая, уходи! Да? Ну, вроде ушла, а? Говорили тебе, не плюй в колодец и не пей оттуда воды после этого. Он козленочку стал. Так, куда нам? Куда нам дальше? Я тут грёбаный выход, то Так, ну туда по идее, да? Мы вот сюда вот ползём, по, по свечкам ориентируемся. Yes. Так, ориентируемся по свечкам. Так, туда дальше. Спокойненько, если где-то что-то слышим, прячемся. Так, вот сюда, в это дерево. Так, где-то здесь, я ее слышу. Ползём-ползём Сука ползём. а! не смей! Нормально Так Переполз вот туда Туда нам Прямой дорогой Давай, давай, давай Давай, давай, давай, давай, давай, Карпуш, давай Выбегаем. Так, ага да я давай опа есть прям резик какой-то ключи собирай собери правильную последовательность вставь Сейчас, бежим отсюда на вот, музыка какая-то что мы опять застряли даже не пустоту так мы должны ну, тут явно показано, что нужно класть куда-то наверх. Чего? Я что-то слышу. Или это как? Уходи! А как? А куда? А чего? Я не поняла. Да продолжаем, конечно, историю. А чё? А что случилось? Как это? Как быть-то? Где это? А. Окей. Ладно, падаем, но. Подожди. Летим. Так, на пузин и поползли. Так. Мразу-то, значит, где-то. Где-то здесь я. Заползай. А, в окно! В окно! Твою ж мать! Давай! Опа! Вот, смотрим, смотри! Она у колодца, пьет из колодца! И превращается в чучело! И уходит! Вон оно как! Так, вот. Опа. Так. Ну, мы вставляем, получается... А, тихо, ты куда? Ты куда это проваливаешься? Да даже не вдумай. Так, последняя картинка. Так, бежим туда, чтобы успеть посмотреть, что там происходит. Вот они сидят. Читают книжку. И матерь куда-то исчезла. Матерь исчезла, и девочка осталась одна с книжкой. И обезличена. Вообще. Чё? Не Так, ну тут, я так понимаю, судя по звукам, эта штука ходит. А, и это лабиринт, судя по всему. Ну давайте правило правой руки. Или левой руки она там называется. Короче, неважно. Выбрали руку. Я в кустах! Я в кустах! Надо же через кухню меня. Слышь, разу так нечестно, я в кустах. Я зашкерился. Блин, меня сколько раз убивали за эту серию? Это пипец какой-то. Разве так можно... Ладно, поехали еще. Поехали еще. Сейчас мы и покажем. Кто тут главное? Так. Легли на пузо, поползли. А мы вот так вот... А, мы можем через типа переползать. Да охренеть! Тогда вообще нормалды. да. в жизни нас и поймают. Так, там ножки просто. Нам куда-то, наверное, в другой конец надо, да? Так, подожди, тут это... Тут деревья растут. Ты не вижу я, подожди. Что происходит? Уйди, уйди, уйди! Поймала. Я пройду это место, мать его. Ладно. Сейчас я пошумим чуть-чуть. Теперь падаем на пузо. После. Вот она уже идет. Где-то брать? Она идет. Ну, где-то сука. Она где-то там должна быть. Да? Она в портере. Так, так, так, так, так, так, так. Переползаем! Быстренько, быстренько, быстренько. Туда нам надо, да? Сюда за ползом. там ходит. Да полезет оттуда. Эх, Где? где эта сука. Не вижу. Не вижу, не слышу. Ладно, вот воспоминания. Почти схватили. Почти схватили. Под стол. Тихонечко. Тихонечко. Вон там вот что-то, да? Так, давай-ка вот сюда. Вот тут вот еще это. Хунчик какой-то возьмем, захватил. Ага, вот она хватит. Так, мы спрятаны. Мы спрятаны. Она нас не схватит, все хорошо. Уходи, уходи, уходи, уходи. Так, вот нам сюда. Нам это подвигать надо. Опа, выползаем. Следующее воспоминание. Есть! Погнали. А, это твоя книга? Слушай! Ну, хватит. Я пить хочу, сказала крольчиха. Крольчиха плакала и плакала. И плакала столько, что ее слезы заполнили дно колодца. Ага. Ну как раз вот. Э, э, и У нас на одной из картин она попила из колодца, превратилась в суп и, и ушла. Огонь! Ну тогда вот Тогда в следующей серии будет Следующее воспоминание Я думаю, в принципе, даже идти А что у нас? У нас что книжка, было? вот Что это было? Что за тварь? Да мне тоже интересно, что за тварь Что за тварь? Подожди, иди, иди иди иди Ты на ручки пойдешь? Давай-ка на ручки Так быстрее будет Ой, ой-ой-ой Так, вот так вот so Кажется, ее терзают печаль и отчаяние Я так сейчас понимаю, что вот мы бежим на четвереньках, а этот засранец сидит верхом. Такой, Как же будет здорово, когда все закончится, и мы сможем играть вместе все дни на Короче, вот, все, тогда заканчиваем эту серию. И уже на следующей серии мы пойдем к следующему, к следующему воспоминанию. Все, с вами узнаем, разузнаем, что это за тварь, почему она пьет из колодца и превращается в сучку. Короче, как-то так. Всё, спасибо большое за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. И до встречи со всеми в следующих серии. Всем спасибо, всем пока-пока.